Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана пультом от стабилизатора Hohem Gear. а более конкретно связано с тем, что внутри этого пультика, кстати Stedi Gear можно воспользоваться и смартфоном программным обеспечением для различных систем как android так и ios но дополнительно вот есть такой пультик который можно управлять внутри находится аккумулятор который уже немножко подыхает вот он есть быстро разряжается надо его поменять вот такой пульт для этого был заказан аккумулятор, шел достаточно большое продолжительное время, где-то около двух месяцев еще наложились а, праздники, Новый год, поэтому доставка была достаточно долгой и продолжительной. Все пришло как обычно в сером пакете, шло землей, потому что самолетом нельзя отправлять, Вот пришло в таком варианте, ну давайте скрывать, смотреть что находится внутри, купил я два аккумулятора на прозапас еще.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 Сейчас мы их открепим. Здесь есть стекер, но сразу хочу сказать, что не подойдет. Скорее всего, там должен быть здесь 1,25 по-моему миллиметров между контактами, а там по-моему до миллиметра. Вот такой вот аккумулятор. Стандартный аккумулятор, чтобы уместился непосредственно в этот пультик. Пошел. Сейчас давайте мы этот пультик вскроем, для этого нам понадобится соответствующее оборудование Наш коврик и понадобятся инструменты стандартные для вскрытия таких устройств Это медиатор и специальная пластиковая ну, крылышка -то, для того, чтобы скрывать Итак, давайте вскрываем наш пульт и смотрим что за аккумулятор находится внутри. Еще один инструмент на всякий случай. Вот плата вот здесь вот представим. Аккумулятор сейчас мы его достанем. Вот такая плата. как обычно лежит там на двухстороннем скотче давайте сейчас здесь отрежу подпаяю и вернемся непосредственно уже устанавливать обратно новый аккумулятор итак мы припаяли Второй не скотч